Вы думаете, что красота – это единственное, что, что делает людей привлекательными? Для многих из нас для этого нужно нечто большее, чем красивое личика или эффектная привлекательная внешность, чтобы расположить нас к себе. Для этого нужно доброе сердце, прекрасный ум и искренняя душа, чтобы заставить нас влюбиться в кого-то. Но пока мы восхищаемся этими качествами в других, в конечном итоге мы можем забыть, что у нас тоже есть эти качества. Мы часто можем быть неосведомленными или пренебрежительными из всех наших лучших черт и качеств. Чтобы напомнить тебе, что ты прекрасна, вот восемь привлекательных вещей, которые вы могли бы делать, но не обращай внимания. Во-первых, ты много улыбаешься. Видят ли люди у вас теплого и дружелюбного человека? Вы всегда быстро улыбаетесь или привет, чтобы скрасить чей-то день. Хотя вам это может показаться не таким уж большим, эта улыбка может привлечь внимание других людей и привести их в хорошее настроение. Это производит хорошее впечатление, и это показывает другим людям, что вы счастливый человек, который находит радость в повседневных вещах. И что может быть более привлекательным, чем кто-то, у кого есть позитивная, манящая энергия? Номер два. Вы заботитесь о своей внешности. Даже если вы, возможно, одеты не самым лучшим образом или самый красивый человек, которого вы знаете, что важнее всего для других людей заключается в том, что вы заботитесь о своей внешности. Это мелочи, которые имеют большое значение, как свежего маникюренные ногти, хорошо подобранный наряд или аккуратная и аккуратная прическа. Потому что дело не в том, насколько модна или дорогая у вас одежда, или о том, какие бренды вы носите. Что люди находят привлекательным, так это то, как вы себя ведете с самообладанием, уверенностью и хорошим уходом. Номер три. Ты рассказываешь о своих увлечениях. У вас есть хобби, которое вы любите, или любимое развлечение, о котором вы говорите со своими друзьями? будь то садоводство, игры, дизайн, живопись, чтение, музыка, танцы или занятия спортом. Люди всегда будут находить вас более привлекательной, когда у вас есть что-то, чем вы увлечены и которыми ты не боишься поделиться. Так что имейте это в виду в следующий раз, когда захочешь произвести впечатление на свою пассию. Вероятно, это не займет много времени, чем быть самим собой подлинным и истинным, что включает в себя разговор с ними о ваших увлечениях и любимые занятия. Номер 4. Ты думаешь, прежде чем говорить. Есть несколько вещей, которые делают кого-то более непривлекательным, чем быть сплетницей, и чтобы твоя нога застряла у тебя во рту. Представьте себе человека, которым вы так долго восхищались издалека, наконец-то завязывается с вами разговор, и в конце концов ты говоришь какую-нибудь глупость. Иногда это может быть настоящим отвращением. Люди, которые тщательно думают, прежде чем говорить, с другой стороны выглядеть более умным, загадочным, чувствительный и утонченный. Вы говорите ровно столько, чтобы возбудить их интерес. Так что они захотят больше общаться с вами. Номер пять. Ты хороший слушатель. Аналогично последнему пункту «Быть хорошим слушателем». Это качество многие люди находят его привлекательным, особенно в мире, где кажется, что каждый всегда пытается дать их два цента за все. Там есть что-то приятное и освежающее о ком-то, кто не просто слушает, чтобы ответить, или кто не просто ждет своей очереди, чтобы поговорить. Быть хорошим слушателем заставляет людей, с которыми вы разговариваете, чувствовать себя более уверенно, оценили и уделили внимание. Это показывает им, что в отличие от многих людей там, ты занят не только собой, но заботьтесь и о других людях тоже. Вы щедрый и чуткий человек, и это может сделать вас более привлекательной, чем вы думаете. Номер 6. Ты легко заводишь друзей. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, о которой, возможно, не догадываетесь, делает вас более привлекательным для других людей, это ваша легкая способность общаться и заводить друзей. В конце концов, кого бы это ни привлекло кому-то, кто заставляет всех остальных, просто естественно тяготеете к ним. Теплый, дружелюбный, с которым легко ладить, люди без сомнения найдут вас более привлекательным, тем более симпатичным, вы себя выставляете. Номер семь. Ты заботишься о других. Вы всегда рядом с людьми, которые вам не безразличны. Верный и щедрый друг, ты заботишься о своих друзьях, когда они плохо себя чувствуют. Подбодрите их, когда они расстроены, и поддерживайте их во всем. Такую преданность трудно заслужить. И это то, что делает тебя такой привлекательной. Ты отдаешь так много себя, ваше время, энергия и внимание так свободно, что окружающие вас люди не могут помочь, но им повезло, что они знают тебя и что ты есть в их жизни. И номер восемь. Вы делаете комплименты другим. Наконец, но возможно самое главное, нет ничего более привлекательного, чем тот, кто заставляет других людей тоже чувствовать себя привлекательными. Говорить добрые слова и делать комплименты может согреть сердца каждого и дать им знать, что они всегда могут обратиться к вам за утешением или поддержкой, когда ситуация становится трудной. И знаете, что самое привлекательное из всего этого? Что вы не купитесь на эту ошибочную идею, что мы все должны соревноваться друг с другом и что вам нужно давить на других людей, просто чтобы поднять себя. Так что доброта, безусловно, самое привлекательное качество из всех. Вы начали осознавать, что ты более привлекательна, чем думаешь?